Приветствую друзья на моем канале Деньги из интернета. Сегодня я вам покажу хайп Big Деп, который приносит нормальные деньги. Чтобы зарегистрироваться, нажимаем кнопку регистрации. Вводим логин, пароль два раза email, желательно gmail. Mail.ru сообщения не приходят. Так. Авторизуюсь сейчас. Чтобы пополнить свой счет, кликаем ⁇ Пополнение счета ⁇ вводим сумму и свою платежную систему Perfect Money Payer, Kiwi, Яндекс, Intercasa. Чтобы открыть депозит, кликаем ⁇ Открытие депозита ⁇ выбираем свой тарифный план, прямой, вот любой, и сумму депозита, к примеру, 100 рублей. И все, вывод средств вот здесь. Кликаем вывод средств, сумма вывода и свою платежку. Ссылку я на сайт дам в описании. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.